Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я вам предоставляю 6 карт на выбор, которую вам нужно будет выбрать только одну, а именно выбрать для себя послание от высших сил. От ангелов. То, что вам нужно делать на данный момент для того, чтобы решить какую-то вашу определенную жизненную ситуацию. Либо решить проблему, по которой вы уже долгое время не можете найти выход. Либо же на что вам нужно потратить свои жизненные силы. Вот, на что вам нужно сосредоточить свое внимание и как бы вот начать действовать в каком направлении. Итак, шесть вариантов. Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой. Из этих шести вариантов выберите, пожалуйста, только одну карту. Я вам даю определенное время для размышлений. И после этого я буду открывать каждую карту и говорить ее значение. Послание от высших сил для вас. Итак, определяйтесь пока. Так, я думаю, вы уже со своим вариантом определились. Еще раз напоминаю, первый вариант, второй Третий, четвертый, пятый, шестой. И мы начинаем с первого варианта. Кстати, я вам напоминаю о том, что вы можете заказать у меня по номеру, который будет указан под видео, персональный расклад на картах Таро, чтобы узнать, что же ангелы вам советуют на дальнейшую вашу жизнь, именно персонально для вас. Что вам нужно как бы, обратить, на что внимание более подробно, более раскрыто. Итак, первый вариант. Карта «Ключ». Карта, которая указывает на начинание, решение, выход. Значит, смотрите, дорогие мои, вообще как бы карта ключ, она предвещает собой близкое какое-то решение проблемы, возможности и пути развития. Здесь нахождение определенной такой истины. она Данная вот карта, если мы на нее смотрим, она позволяет оценить ситуацию, и выбрать вот как бы правильную стратегию действия вы найдете способ только вот как бы вам нужно быть решительнее здесь ведь ключ уже у вас есть в руках но э, надо вот действовать без промедления потому что вот здесь э, карты говорят о том что многие здесь вот знаете вот как бы не решаются на что-то вот какое-то новое начинание или это может быть связано в личной жизни, или это может быть связано в какой-то смене работе, или вот что-то поменять в работе, или вообще в жизни что-то поменять, решайтесь, у вас карта выпадает ключа, у вас будет, в принципе, нормальное решение, нормальный выход с этой всей э, ситуации, вы можете пройти дальше, вы можете этим ключом открыть свои двери, свои замки, э, можете найти здесь выход с с такого какого-то запутанного лабиринта, если вы считаете, что вот у вас на данный момент такой лабиринт присутствуют Здесь, знаете, вот у многих будет открытие чего-то нового, вот э, вступление в новый какой-то жизненный путь, открытие каких-то новых дверей. Здесь даже многие из вас поменяют работу, либо же вот у многих проиграется то, что в, те, кто был не замужем, а выйдут замуж, либо обретут свою вторую половинку, либо вот как-то вот знаете, что-то вот многим, пере... эта карта связана с переездом, то, что вы поменяете себе место жительства, может быть поменяете города, то есть здесь во всяком случае вот первый вариант говорит вам о том, что вот очистите свое пространство, избегайте вот какого-то, э, знаете, вот беспорядка в своей жизни, вот очистите энергетику вот вокруг себя, избавьтесь от э, физического и такого, знаете, энергетического уровня, и э, тем, что у вас вот есть данный, э, при данном раскладе ключ, открывайте, решайтесь на то, чтобы открывать все двери, у вас это обязательно получится, потому что здесь карта говорит именно о том, что... Э, здесь у вас возможно открытие таких новых дверей, так что будьте решительны, все у вас, дорогие мои, получится. Итак, мы переходим ко второму варианту. Итак, второй вариант, что же у нас здесь? Ага. А, второй вариант это клевер. Клевер это э, счастье, ожидание, надежда. Что же у нас есть? Карта Кремер, она символизирует как надежду, удачное истечение обстоятельств, кратковременное везение. Также, здесь данная карта, она очень хорошая и может предвещать такую жизнь вот, в дальнейшем без каких-либо забот и хлопот, вот, которыми на данный момент очень обременен человек, который вот, выбирает второй этот вариант. Но вот, знаете, к сожалению, данная карта будет носить временный характер, если вот вы упустите, вот, знаете, свою удачу, позволите ей ускользнуть от вас. Также здесь может карта говорить о каком-то риске, о том, что необходимо рисковать для того, чтобы достигнуть значимого результата. Здесь, знаете... Карта это означает разрешение какой-то неприятной ситуации, появление какой-то надежды. Здесь у вас появится чувство уверенности в собственных силах, все новые дела будут получаться хорошо и легко. Но здесь, вы знаете, как бы карта вам может намекать даже на то, что вам нужно избегать вот как-то какого-то одиночества э, и как больше контактировать людьми, с людьми, потому что здесь вот у многих такая закрытость идет, вот здесь какие-то душевные раны, какие-то переживания, вот которые идут с прошлого, вам нужно очищаться от этого, потому что уж очень-очень большой груз, который вы вытянете с этого прошлого, из-за этого вам вот как-то идет это проблематично и очень тяжело. А вот знаете, здесь дела будут получаться хорошо, но вот э, почему-то меня смущает предупреждение того, что это может быть кратковременно, на что-то вам нужно будет вот как-то, знаете, обратить внимательней, быть внимательнее к чему-то, вот я не знаю, вы можете обратиться за персональным раскладом, и мы посмотрим, почему же именно будет это кратковременное такое ну вот удержание такой удачи, либо вы можете обратиться, заказать амулет или талисман, который вот мы вашу удачу просто к вам пристегнем до последнего, вот как, как вы захотите этого, вот, обрести что-то, либо удержать. Поэтому, знаете, вот здесь вот карта еще говорит о том, что доверьтесь себе. И идите вслед своей вот как-то удачи, что ли, вот, и избавьтесь от своего прошлого груза, который вас так тянет. Вот почему-то здесь, вот, знаете, очень большое влияние идет из прошлого почему-то. Вот, знаете, многие как-то не э, переключились вот, с, с того, что было. Итак, третий вариант. Что же у нас говорит третий вариант? Третий вариант – это карта змеи, карта предупреждения, обмана и предательства. Вообще, что говорит Ой, данная карта. Данная карта нам говорит о том, что как бы, ну, у нее очень много как бы, расшифровок. Здесь, знаете, вот проявля... большое проявление какого-то коварства, лжи, предательства, манипуляции, хитрости, возможно, какого-то двуличия, озлобленности и зависти в вашу сторону это также могут быть как различные искушения но э, здесь вот знаете как то у некоторых проиграется то что рядом с вами э, может быть такой вот как довольно ловкий и осторожный человек который вот знаете способный адаптироваться к любой обстановке вот ради, э, вот э, находясь с вами вот здесь человек который может находиться рядом с вами э, ради какой-то выгоды ради использования вот вашей дружбы вот вашего общения вместе с этим человеком вам нужно обратить и пересмотреть свое как бы окружение потому что однозначно в вашем окружении есть такие люди которые знаете очень много вам завидуют как-то вот очень много озлобленность вот человек, человека на которого вот мы видим как в роли змеи знаете он очень такой озлобленный вот какие-то у него такой вот ненависти ко всем людям скажем так но при этом при всем человек очень двуличный который может адаптироваться в принципе в любой обстановке и даже может быть этот человек имеет какое-то вот отношение к эзотерике возможно занимается эзотерикой или вот оккультизмом определенным и также прежде всего знаете как-то у вас тут в жизни может быть какой-то сейчас вот определенный опасный период который вот может быть наполнен какими-то мошенниками или обманом. Вот, знаете, обратите внимание на то, чтобы вот сейчас вас никто не обвел вокруг пальца, потому что здесь идет, вот карты вас прямо э, предупреждают об этом. То есть мужественно обороняйте то, вот, что, что имеете, и то, что вот находится сейчас вот рядом с вами, потому что дабы это все не потерять вообще. Итак, это был третий вариант. Смотрим четвертый вариант. Четвертый вариант – это у нас карта башни. Карта башни – результат, итог, устойчивость. Итак, о чем же нам говорит э, карта башни? Значит, данная карта символизирует окончание дела, достижение долгожданного результата. Э, часто здесь речь может идти о деле всей жизни, на которое было потрачено очень много времени, сил и труда. Также данная карта является символом устойчивости к внешним факторам, состоянием стабильности. И зачастую она вот как бы предвещает вам долголетие и счастливые годы жизни. Здесь вы вот, знаете, карта символизирует то, что многие из вас добьются результата, вот к которому шли очень долгое время. Возможно, это был какой-то или бизнес, или работа, вот знаете, в которую вы вкладывали очень много, вкладывали, вкладывали, и теперь вот придет время, когда вы начнете уже наконец-то пожинать эти все плоды, потому что вот время этому всему пришло. Здесь вы знаете в отношениях вот между людьми Здесь вот, возможно, у некоторых проиграется, что в отношениях люди состоят в э, разном разного социального статуса, или вот как бы в разном вот уровне интеллектуального развития. Вот может быть здесь также быть, что женщина умнее мужчины, или же здесь наоборот будет, вот как бы смотря э, то, кто э, данный ну, как бы расклад смотрит. То есть как бы как таковой здесь будет вот достижение результата, Но также карта вам э, советует преодолевать препятствия, так как худшее уже позади, и вы способны преодолевать э, все трудности. Карта, в принципе, неплохая. Э, поэтому это был у нас четвертый э, вариант. Мы переходим к варианту номер пять. Вариант номер пять – это собака. Доверие, дружба, постоянство. Что же говорит нам данная карта? Значит, данная карта вообще символизирует как преданность, дружбу, доверие, надежность, готовность к самоотверженным поступкам. Часто этот символ выпадает вот как на единомышленника, напарника, коллегу, приятеля, знакомого, с которым вот сложились у вас близкие такие вот доверительные отношения. Вот, значит, у многих здесь... Обратите внимание на человека, вот, который рядом с вами. Это действительно ваша родственная душа. Ну, вот как-то почему-то вы на него сейчас, знаете, не особо так вот и рассматриваете его либо в серьезных каких-то намерениях, либо вот почему-то не обращаете вот на него определенное такое как бы э, внимание. Но здесь нужно вот, знаете, вам сказать, что если посмотреть чуть глубже в эту карту, то здесь есть как бы э, один нюанс такой, то что карта может вам показывать как предчувствие какое-то, вот знаете, если у многих проигрывается то, что перед каким-то делом, перед какой-то сделкой или вот перед тем, чтобы пойти на что-то новое, вы вот как бы сомневаетесь в чем-то. Вот если у вас есть какое-то сомнение по этому поводу, то значит, вот ваше предчувствие вас не подводит. Карта собаки, карта предчувствия говорит о том, что ваше предчувствие вас остерегает, и вот вам помогает для того, чтобы вы не совершили определенные какие-то поступки. Вы на своем подсознательном уровне знаете, что делать. Доверяйте своим внутренним знаниям, незамедлительно действуйте. Итак, если же вы переживаете о том, что у вас какие-то проблемы могут быть, стоит или не стоит идти на какую-то вот определенную сделку или на какой-то шаг, можете написать мне, и мы с вами посмотрим и уже окончательно будем знать, стоит ли идти, либо же, как бы, стоит продвигаться ну вот, как бы, не, не идти на такой шаг, скажем так. Итак, шестой вариант. Шестой вариант – это карта звезды, карта вдохновения, достижения, будущего успеха. Это вот, знаете, как карта вот идет такой удачи. Здесь вот, если мы рассмотрим данную карту, то видно здесь, что вот все происходит вот под счастливыми звездами, под счастливой звездой. И вот как бы… Вы э, очень близки к успеху, очень близки к тому, что в вашей жизни наконец-то начнется светлая полоса, что хватит уже страдать и хватит уже ждать чего-то вот, от судьбы, от, этого, э, ну, вот, от, знаете, вот, от решения э, жизненной ситуации, то, что уже знаете, настрадались, скажем так, уже звезды показывают о том, что будет только вот, идти все в лучшую, в положительную сторону. И все, что у вас было плохое, ваши депрессии, ваши отчаяния, они закончатся. Ваша жизненная полоса, она поменяется. Вам все же нужно только вот как бы, знаете, уже наконец-то расслабиться, уделить себе времени, потому что здесь многие очень много работают, очень много устают, очень много вкладывают в работу, во что угодно. Там некоторые в детей, в внуков, какие-то там для других людей, каких-то вот дают им достижения каких-то целей, а вот на себя почему-то время вообще не уделяют абсолютно. Вот здесь многим даже карты подсказывают о том, что вы можете найти себя сейчас творчеством. Вот как-то, может быть, начните картины рисовать, или вот начните как-то вот более творчески подходить к своей жизни, потому что здесь карта усталости идет, вот карта-то говорит о том, что уж мало вы себе уделяете время, и здесь нужно как-то, знаете, больше поразмышлять, вот как-то вот заняться своим внутренним миром, потому что уж как-то вы немного себя забросили, скажем так. И здесь вот карта вам даже советует как-то возвышение вашего духовного мира, и вот знаете, материальные вопросы, которые есть, вот отвести их просто пока на второй план, потому что сейчас нужно обратить внимание больше вот как бы на себя, на семью, детей близких ну вот как-то но при этом при всем ставить себя на первый план это вот знаете у вас как бы ну ваша удача она вас ну, не покинет но все же вот определяйте приоритет для себя сосредоточьтесь на приоритетных для себя делах ангелы вам помогут организовать и мотивировать себя и так это был у нас расклад по вариантам. С вами была я, Катерина Таро. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, срезонировало ли у вас. Так, пока-пока.